С вами на связи Олег Алавгудвин. И мы продолжаем наш тренинг по специальному мануарному массажу. Сейчас э, проходим ноги сзади, с стороны, да, и у нас сет номер три мы дошли до голеностопа. При этом мы не прорабатывали э, часть голени спереди, да, поэтому как раз вот в этой позе мы это сможем сделать. Поднимаем ногу вертикально вверх. Если тут не хватает масла, то у нас было заранее... Налито масло на стопу, с которой можно его спахнуть. И еще раз размазать спереди. Либо взять его с рук. Стереть свое масло с своих предплечий. Растираем быстро переднюю часть стопы и ноги. Далее прием такой, называется прищепка. Большой палец работает против всех остальных пальцев, но в основном э, против указательного. Мы сжимаем э, голень, большую герцовую кость, и от нее отводим мясо. Вот в сторону достаточно жестко. При этом делаем это в направлении вниз по диагонали. Вот, таким вот образом далее э, отделяем мясо от костей всеми ладонями друг против друга это перцовая кость она немножко развернута своей плоскостью э, внутрь человека идеально поэтому будьте внимательны для этого чуть-чуть отойти с этой стороны чтобы было удобнее захватить и далее прокачивая люфы можно зажать ногу между своими плотно рисовать ее и продавить снизу вверх несколько проходов после этого расшатываем суставы в щиколотки в пятки где вот голень крепится к стопе для этого как на теннисную рапхетку устанавливаем руку до да, захвата большим пальцем за за пятку это рукой пока держимся за голень то есть не за сустав, а ниже. Раскачиваем энергично, согревая в одну сторону внутрь, и в другую сторону наружу. Потом вот уже можем сложить щелк, щелк, щелк. Трасты, хрусты, мобилизация идет. Переводим руку на сочленение, да? как бы раздавливая его. Еще раз раскачиваем. Здесь есть точки акупунктурные, которые можно найти с этой стороны, вот их проработать. Вот эти вот старые точки. И передняя часть стопы возле надышки. Ее перепонка своей руки растираем быстро энергично с этой стороны. Эти, кстати, зоны все отвечают за половую сферу, так что вы, человек, продавив их, проработав, сделаете только жизнь лучше. Потом перед, э, переносим руку на пятку, а эту, соответственно, руку да, убираем большой палец, захватываем стопу целиком здесь и расшатываем сочленение перед плюсными костями. Плюсные кости, это вот, которые идут к пальцам. Далее, переходим дальше, разделяем стопу как бы по вертикали, пополам, берем за одну сторону, за другую сторону и друг относительно друга растрясаем. Наша рука внутренняя скатывается к большому пальцу. Большой палец отдельно пощелкивает уже. Вытягивая, растрясаем относительно сустава вот этого. Здесь часто выходит плюс на кости, и получается у людей шишки на ногах, на пальцах, на больших. Вы это, может быть, видели, да? Если она уже давнишняя, шишка уже выросла, там все заросло, закостенело, там уже тяжело с этим работать. А если это случилось достаточно недавно, вы можете вставить косточку обратно. Для этого упираемся одной рукой в кость ниже большого пальца, а этой рукой расшатываем это сочленение, вытягиваем палец на себя, то есть от тела и в бок. Раз и происходит мобилизация, щелчок такой. Сейчас я вам покажу, где это происходит. Вот, то есть мы даем вот на эту косточку. палец был вот такой, да, давим на эту косточку одной рукой, другой расшатываем, и, подтянув его, вставляем в обратную сторону потом, сейчас вот мы будем делать, расшатываем вот эти сочленения, раз, получается, да, два сочленения, три, до пятки их, три обратите внимание, сейчас покажу Мануальная работа с пальчиками, соответственно, мы их растерли, размяли как следует каждый. Потом на вытяжение одеваем как бы петлю на них, из большого пальца, из указательного пальца его, да, подгибаем и чуть вытягиваем на себя. Большой палец также, но его стоит вот эту часть загнуть перпендикулярно к остальному пальцу, последнюю фалангу. Мобилизировали, вставили. Теперь с этой стороны прорабатываем мягко, аккуратно, между пальчиками, по самим пальцам. И мягко надавливаем на них в противоположную сторону. Ну, некоторым это бывает болезненно, для некоторых вообще никак не чувствуется. А если у некоторых пальцы жесткие, то можно сделать более грубо. Берем все пальцы сразу и по внутренней части их заворачиваем теперь разводим стараемся вот эти вот косточки развести друг от друга подальше таким вот захватом с обоих сторон достаточно сильно растягиваем размассируем всю стопу переводим ее в перпендикулярное положение относительно голени и мощным захватом разворачиваем внутрь раз, два, три Помните, говорю про три сочленения. Теперь перехватываем руки наоборот, так плотно держим, и в обратную сторону. Раз, два, три. Теперь вот это сочинение в противоположную сторону. Для этого хватаемся за пятку, даем на него, а здесь упираемся в так называемый экватор стопы, вот в эту косточку, да, и натягиваем на пятку. Раз, тоже можно услышать хруст. Теперь натягиваем всю стопу, за пальцы в обратную сторону, на человека, да? на голень его. При этом максимально растягиваемся хиллого сухожилия и все вот эти мышцы. Вот тут мы можем теперь недостаточно лично быстро согреть, разогреть, растереть. Разминаем пятку отдельно, ставим лапу леопарда вокруг пятки и как бы вот таким срывающим движением пытаемся отделить мясо пятки от костей потом пальчиками проходимся по вот этим соединительным местам где крепится косточка мяса вокруг всей пятки вокруг всей стопы с двух сторон там очень много культурных точек соответственно мы их там же проходим. С этой стороны, вот, например, опять есть позвоночник, проекция нашего позвоночника. Да? Здесь вот копчик, крестец. Вот пошла поясница, спина. И вот здесь шейные позвонки. Уже практически на большом пальце. Большой палец это голова. Ну, в смысле, последняя фаланга это голова. С этой стороны тоже куплю точки не буду их всех называть. Здесь вот у нас часто бывает шпоры, и эти места также прорабатываем для профилактики шпоры. Отдельно точечный массаж, вообще проходится отдельно, целый курс есть. Сейчас поэтому у нас не точечный массаж, я подробно не буду на нем останавливаться, да? просто покажу некоторые такие вот места. Да? Вот примерно по вот такому квадрату у нас расположен кишечник. Внутри тонкий кишечник, толстый кишечник, как раз по периметру этого квадрата. Мы его прожимаем, как будто делим, как тетрадку такую, клеточку, да? И каждую клеточку прожимаем отдельно пальцем с вибрацией, с таким давлением достаточно жестко это можно делать. На Востоке, там в Таиланде, Вьетнаме и подобных странах там палочками все это делают. Теперь точки под пальцами, вот где пальцы заканчиваются, вот они сгибаются, на самом деле, вот ниже, видите, вот, вот эта линия. Вот точки под пальцами прожимаем, продавливаем. Если где-то какая-то жесткая попалась точка, да, то можно с движением соседнего пальца. И на нее надавили, вот на этот палец, да, а этот палец, вот мы его продавливаем с движением с вот таким, вокруг него Бывает болезненно, поэтому спрашивайте, как терпимо терпим у тебя? Uh -huh. Нормально, да? Вот, теперь смотрите. Когда мы вот так вот ставили стопу, да, мы продольно плоскостопия профилактику сделали продольно-плоскостопие. Но есть еще поперечная плоскостопие, еще вот в этом месте. Если ноги, пальцы ног вывернуты вот так вот наружу, у здорового человека при своде вот этих пальцев, да, Мизинец и большой палец, они должны касаться друг друга. Вот видите, касаются. Значит, у него все нормально. Плоскостопек почти нет. А, теперь костяшками пальцев. Ну, продаются точки, да. Точки, если на пальцах, в принципе, у последние стола начинаются и с внутренней стороны, и с наружной стороны. Ну, это я вам покажу карту точек, вы просто сами по ней пройдете, чтобы тут подробно останавливаться. Теперь э, гребнем костяшек пальцев, да, растираем всю стопу, достаточно жестко, введясь в нее в сторону от пальцев к пятке. У нас легко еще от самых краев, от периферии, да, к центру. Поэтому вот вместе с пальцами можно здесь, теперь с этой стороны пальцев подтянули ногу мягко за стопу так, как бы поднимаем как будто бы сдергиваем виселинко делаем это на перепонках пальцев своих больших между большим указательным да и получается что как будто бы знаете есть такой микрофон на паутинке знаете такой резиночки как бы держится вот такое ощущение что как будто бы микрофон на такой паутинке такой при этом Опять покачали стопу, видите, относительно не расшатали ее во все стороны. Влево, вправо, по кругу. Икра уже, видите, как расслабилась. И теперь идет мобилизация коленки. Для этого под 45 градусов вставляем руку прямо туда, под коленную чашечку. Да? Будем давить именно в ту сторону. А это ногой расшатываем и пытаемся человеку чтобы он доверился нам расслабился чувствую момент когда он к этому готов и следующее движение у нас обоими руками идет одновременно вот но я только демонстрирую я не буду себе давить. то есть движение смотрите одновременно я нагибаю голень да и рукой туда вот такое нужно движение сделать следующий прием мы переносим руку на середину бедра локоть выдвигаем, загибаем ногу так, чтобы пятка упиралась, э, ну, не упиралась, а придерживалась, мы его просто придерживаем. Эту руку, если тут она была, у нас наголили, да, переносим на стопу, на экватор стопы, вот сюда, вот в эту кочку будем давить, на растяжение вперед. Раз, происходит щелчок мобилизации. Это происходит в соединении вот здесь, вот в этих местах. Там даже два-три щечка может быть. Теперь переворачиваем ногу к противоположному госпожи ягодицы. Колено болит, да? Так, ну ладно, тогда это не будем делать. Об этих нюансах, о всех, которые мы не успели показать на видео, а тут еще много-много есть подробностей, как вы понимаете. По видео учиться глупо, поэтому мы только демонстрационно вам показываем, чтобы вы понимали, чему вы можете научиться и как помогать можете и способны людям. Самые все знания тут у нас на тренинге. Приходите к нам, обучайтесь, получайте навыки в свои руки и внедряйте сразу же в жизнь с понедельника. С вами был Олег Алабудвин. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик, нажать на колокольчик и поставить нам лайки.